Поехали. Игра про альтернативную вселенную, где у СССР в 40-х произошел технологический бум, который привел к появлению роботов в общем утопии во всей красе. Все прекрасно, мы доминируем, люди счастливы, но как обычно в один момент все накрылось пушистым зверем. Перед очередным обновлением, которое позволяет за 5 минут выучить любой навык, язык, в общем научиться всему и сразу, аля ля Матрица Нео, на базе 3826 произошло восстание роботов и наш ГГ отправляется все узнать и исправить. Более подробно можно узнать из рекламных роликов, я лично пишу свои впечатления о проекте, за которым я слежу уже не первый год, ну естественно я сужу по роликам, по геймплею и тому подобное. Хоть я и 84 -го года рождения, но лор Советского Союза мне не чужд. Я рассказываю свои впечатления о проекте, который я жду уже не первый год. Музыка, символика и стиль тех времен мне близок, а глядя на то, как в игре это все обыграли, просто глаз радуется. Повсюду надписи на русском, пасхалки отсылки. Хочется ходить исследовать этот мир. Да если роботов просто шикарен, а музыкальный ряд ласкает мои ушки. Наш герой, кстати, не прост. И тоже модифицирован. У нас будет говорящая перчатка с именем Харас. Да, это современные тренды. Ну или уже не современные, предыдущие тренды. В общем, очередная перчатка. Всю игру она будет вести нас разными диалогами, что, кстати, необычно. Давай нам советы и направляя главного героя в нужном направлении. На перчатку, кстати, завязано очень много: заморозка, телекинез и очень много всего. Оружие будет 13 видов, но носить с собой можно будет только парочку. До этого, кстати, не было ограничений, можно было носить с собой все. Но это чисто вкусовщина, каждому свое либо зайдет, либо не зайдет. И, кстати, судя по ролику с прохождением. Оружие у нас разное и дает разные геймплей, а не для галочки. Так что будем делать разные билды на ближний, дальний бой, все это чередовать. В общем, при каждом ударе какое-то быстрое, какое-то медленное, к всему надо привыкать. Но играется все по-разному, и это радостно. Кстати, не забыли про систему прокачки. Само оружие, соответственно, тоже можно прокачивать и модифицировать. Хоть игра и проходит за 25-30 часов, но есть куча побочных миссий, которые в награду дадут нам много ресурсов для топовой прокачки как нашего ГГ, так и оружия. Сюжетное прохождение... Такого нам не даст, то чтобы выполнять все и вся и прогружаться в этот прекрасный мир. Если взглянуть более внимательно на противников, то они очень колоритные. И делятся на два типа, механика и органика. И каждому нужен свой подход в уничтожении. К счастью, просто бегать и валить всех не получится. Есть система слежения, и все роботы объединены в единую систему. Если система замечает большую активность, вас как всегда, просто завалят числом, и вы ничего не сможете сделать. Так что играть надо чуть осторожнее, а не просто перейти на пролом, здесь так не получится. Требуется уничтожать устройство слежения и сильно не отсвечивать. Скажу сразу, полноценного стелса здесь не будет и слава богу, я не любитель стелса. Просто надо быть осторожнее в своих действиях и более последовательным. В общем, играем с умом и если получится. Озвучка отдельный слот для обсуждения. Наш ГГ матерится и иногда очень смачно. Отдельная тема это разговоры с перчаткой, который, как мне показалось, не банальны. Хоть подача в диалогах и специфична, но довольно-таки интересна. Игру делают наши парни, а значит с диалогами не будет проблем в плане доступности нашему менталитету, отсылая нас к житейским проблемам. Музыка, как вы поняли, это отдельная тема, она тут просто шикарна. Сюжет по первым впечатлениям банален, есть ГГ еще парочка тройка показанных персонажей. Наш ГГ отправляется на здание, но тем временем плетутся интриги, власть, ученые, у каждого свои мотивы, интересы, требования, что иногда подбешивает нашего героя до жути, и он Красивым русским матом посылать всех куда и подальше. Заткнись. Да какого хрена? Я вам всем должен здесь верить. У нас 30 секунд двигаем! 30 секунд до чего? Э, до полного пиздеца, блять, сынуля! До полного пиздеца! Тупая скотина! С одной стороны, все банально. Очередной тридец. И герои, которые это исправляют. Но с другой стороны, как это обыгрывают наши разработчики, на это хочется очень сильно посмотреть. У меня очень большие надежды на этот проект. Надеюсь, это будет непровальный проект на старте, как Киберпанк. Немного сумбурно обо всем рассказал. До выхода осталось 2 месяца. Я с нетерпением жду февраля, чтобы поиграть в эту игру. Обязательно посмотрите ролики, подпишитесь на группу Atomicure, чтобы не пропустить. Напоминаю, стрим будем проходить на всех площадках, на ВКПлейке в том числе. И надеюсь, я не пожалею о потраченных трех. с Половина тысячи рублей на данную игру. Я взял средний комплект, все-таки в топовом комплекте у нас появится всего-навсего внешка и цифровой артбук. Ну хотя доплатить 400 взять, может быть, возьму. А ждете ли вы эту игру, напишите в комментариях. И как вам, в принципе, вообще игра?